Всем привет, дорогие друзья, подписчики, ну и конечно зрители. Меня зовут Тайная НЛО, то, что я вам сейчас расскажу это необычная история, которая происходит реально на Земле. Но если вам не понравится, можете даже не слушать. За все время мое изучение объектами НЛО по всему миру это реально. Происходило. Я сделал себе очень огромный анализ. То, что происходит по всему миру, это не просто так. У каждой есть цель. У объектов НЛО есть своя цель. Мы видим, как они появляются на военных учреждениях. Мы видим, как они появляются в горах или в лесах, где происходит что-то странное или есть множество тайн, которые вы даже не знаем. Давным-давно случилось необычное. 20 лет назад, еще в 90-х годах, в одной, можно сказать, деревне, которая находится в Мексике, случилось необычное явление. Мексиканский мальчик в горах нашел ущелье, в этой ущелье находился необычный проход в пещеру. Он прошел. Суть в том, что эта пещера была спрятана от людей, Местные жителей. Никто про эту пещеру не знал. Когда он вошел в эту пещеру, то увидел необычный дискообразный огромный корабль. Этот корабль находился под землей. Очень давным-давно, может, тысячу лет, может, пять тысяч лет, никто не знает. Может, Мексика раньше была совсем другой, можно сказать, поверхности Земли. Мальчик позвал отца в эту пещеру. Они прошли и увидели, что в этой пещере, кроме этой летающей тарелки, есть еще две летающие тарелки. Что на самом деле странно звучало? Они никому не сказали, ни полиции, ни местным своим жителям. Они решили открыть один из этих трех кораблей. Корабль не такой огромный был. Он напоминал масштабом легкового, можно сказать, автотранспорта. Им удалось открыть, и когда они открыли, этот корабль, то он заработал, вы не поверите. Но, чтобы его было открыть, не надо было молотком или там топором стучать по этому кораблю. Мальчик только притронулся до этого корабля и открылся необычная дверь, которая вообще не видно было. Отец этого мальчика увидел на этом корабле необычную структуру, ну, скорее всего, штурвала или там наподобие, такого не было, он рассказывал. Но это место напоминало не как в фильмах, когда есть сиденье, есть множество таких пульта, кнопок, такого не было. Этот мексиканский парень увидел, что корабль-то Вообще пустой Внутри Когда мальчик дотронулся До необычного Какого-то артефакта Который находился в этом корабле То корабль заработал Вы не поверите Но Это реально происходило Оказывается Это Были космические Инопланетные дроны То есть мы сейчас наблюдаем за множеством дронов, которые есть оператор Они управляют этими дронами где-то в другой стране, может в другом месте там 5 километров или 20, то же самое и этот необычный дрон НЛО Но суть в том, что когда мальчик сел в этот корабль, резко захлопнулась крышка этого корабля. Отец стучал по кораблю, чтобы открыть, но корабль так и не открылся. После нескольких минут бития молотком по этому кораблю корабль просто-напросто начал включаться и улетать с этого места. Есть множество гипотез того, что мальчик улетел на другую планету. Конечно, это очень странно звучит, но на самом деле это правдиво. Этот э, мужик, можно сказать, его отец э, прошел на американском детекторе лжи. И он подтвердил, что это правда было. Суть в том, что этот отец, горем убитый, привел туда ученых и множество американских спецслужб. Но... Из трех кораблей осталось только двое. Они забрали на специальную базу на изучение, а отцу сказали, что скорее всего ребенка больше не найти. Но через 20 лет в 2018 году горему убитый отец постарел, ему уже 50 лет. К нему заходит в его дом, он еще и жил. Молодой парень, один, он заходит и обнимает этого дедушку и говорит, отец, я вернулся. Отец, не поверив своими глазами, упал на колени и, и начал рыдать. Что произошло дальше, никто не может объяснить, что сказал этот парень, который улетел на, можно сказать, на этом дроне. Оказывается, это... Не дроны были, а челноки для спасения, скорее всего, людей. Верьте, не верьте, но это реально происходило. Если вам понравилась такая необычная история, ставьте лайк, ну и подписывайтесь.